Когда Богу мы молимся, Славя державу свою, Рукою своей Богородица стилит на землю зарю. Разложила, Разложила белый покрова, покрова, Да на землю ступила босой, Набрала водицы в руки,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 западных рубежей нашей Родины. Смоленскую икону называют Адигитрия, что значит путеводительница. Величава смотрит на нас, Божья Матерь, с иконой, правой рукой указывая на своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, который стоит прямо на руках у Матери, благословляет нас одной рукой, в а другой держит свиток в котором записано его слово, то есть Евангелие. Смысл этой иконы заключается в том, что единственный путь спасения для всего человечества – это путь следования за Христом. И Пресвятая Богородица нам об этом напоминает. Поэтому и данная икона получила название «Адигитрия». По преданию, эту икону написал еще евангелист Лука, при жизни Пресвятой Богородицы. Он написал ее по просьбе антиохийского правителя Феофила, которому он был духовным отцом. И вместе с иконой, которую мы сейчас называем Тихвинская, он преподнес ее в дар. После смерти Феофила икону перенесли в Иерусалим. А в V веке совершила паломничество в Иерусалим супруга византийского императора Феодосия-младшего Евдокия. И эту икону, и ряд других икон она перенесла в Константинополь. И по совету своей благочестивой свояченицы Пульхерии, сестры Феодосия-младшего, она поместила эту икону в Бофлахернский храм, где она и пребывала. В 1046 году Византийский император Константин IX Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну, выдавая ее замуж за русского князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого. С этой иконой и юная княжна прибыла на Русь. Икона оказалась у русских князей. Впоследствии, после смерти князя Всевлода, икону унаследовал князь Владимир Мономах, сын княгини Анны и князя Всеблода. Для этой иконы он построил Успенский собор в городе Смоленск. И в начале 11 века. Икона была помещена в Успенский собор, и тут же от нее начались источаться различные чудеса. Больные исцелялись, а воины, помолившись перед этой иконой, всегда возвращались с поля боя живыми, здоровыми и с победой. Особенно данная икона прославилась во время нашествия полчищ Шбаты на Русь. В 1239 году Батты осадил Смоленск. Город подвергся серьезной опасности. Жители не в силах были отразить грозного врага и обратились с горячей молитвой к Божьей Матери. Богоматерь услышала их и даровала городу спасение ради святой иконы своей Адигитрии. Татары расположились в долгомостье в 24 верстах от Смоленска, и готовили нападение на город. В это время в дружине Смоленского князя находился воин по имени Меркурий, человек весьма благочестивый. Именно его Богоматерь избрала своим орудием для спасения города. В ночь на 24 ноября в кафедральном соборе, где стояла чудотворная икона Адигитрия, Панамарь получил от нее повеление объявить Меркурию. «Меркурий, изыди скоро в броне воинской, ибо тебя зовет владычица!» Сторож тотчас же пошел к Меркурию и объявил ему повеление владычице небесной. Тот, надев воинские доспехи, поспешил в храм к иконе Богоматери и там услышал голос от иконы. Меркурий, посылаю тебя оградить дом мой. Властитель Ордынский хочет в нынешнюю ночь тайно напасть на град мой с войском своим. Но я умолила сына и Бога моего о доме моем, да не предаст его в работу вражескую. в сретение врага, сретение значит встречу, тайна от народа, святителя и князя, неведающих о а нападении ратных. Сама я буду помогать тебе, рабу своему. Но помни, вместе с победою ожидает тебя венец мученический. Прими его от Христа. Со слезами пал Ниц Меркурий перед святой иконой. И, исполняя волю Богоматери, без страха пошел на врагов. Ночью проник он в стан неприятельский и убил сильнейшего воина. Татары надеялись на него более, чем на весь свой отряд. Окруженный врагами, Меркурий мужественно отражал все нападения. Ему помогали свыше молниеносные мужи и святозарная жена, величественный лик которой приводил в ужас татар. Перебив множество врагов, Меркурий был поражен в голову и упал замертво кровью запечатлев свой геройский подвиг. Но Богоматерь не оставила тело храброго воина на поругание врагам. Его с честью погребли в соборной церкви, а в память его мужественного подвига воздвигли за Малаховскими воротами обелиск. Русская православная церковь причислила Меркурия к лику святых. Его железный шишак, то есть шлем, и туфли бывшие на нем в день битвы с татарами, хранятся в Смоленском Богоявленском соборе. В память избавления Смоленска чудесным заступлением Богоматери от нападения татар 7 декабря совершаются всеночные бдения и благодарственный молебен предчудотворным образом Адигитрия. В начале 15 века икона Адигитрия была принесена из Смоленска Москву и поставлена в Кремлевском Благовещенском соборе. В 15 веке Смоленск входил в состав литовского княжества, и на Русь эту икону, то есть из Смоленска в Москву, провезла супруга князя Василия Дмитриевича литовская княгиня Софья Витовтовна. В 1398 году она была у своего отца, князя литовского Витовта, в гостях. И когда уезжала, то он отдал ей эту икону. Так икона оказалась в Москве. А вот в 1456 году в Москву прибыл смоленский епископ Мисаил в сопровождении наместника города и многих знатных граждан и просил великого князя московского, уже внука Дмитрия Донского, Василия Васильевича Темного, возвратить святую икону в Смоленск. Посоветовавшись с митрополитом Ионою и боярами, великий князь решил исполнить просьбу смоленских послов и отпустить с ними икону, предварительно сняв с нее два списка, которые потом были поставлены в Благовещенском соборе, один на том месте, где стояла смоленская икона Адигитрия, а другой рядом. Перед отправлением святой иконы из Москвы все собрались в церкви Благовещения. После литургии и молебна подошли приложиться в последний раз к смоленской святыне. Митрополит, великий князь и княгиня с детьми Иоанном, Юрием и Борисом. А младшего сына Андрея принесли на руках все с великим благоговением поклонились святой иконе. Великий князь с помощью митрополита Ионы вынул икону из Киота и передал ее епископу Мисаилу. Хотя смоленские послы и не просили отдать им другие находящиеся здесь смоленские иконы, но все они были возвращены самим князем. Но одну из этих... Икон все-таки смоленские подданные вернули князю. Нельзя же забирать все святыни. И вот торжественно, с крестным ходом, в воскресенье 18 января провожали смоленскую икону из Москвы до монастыря Савы Освященного, что на Девичьем поле. Совершив здесь последний молебен перед святой иконой, отпустили ее в Смоленск. Хотя москвичи уже успели ее полюбить, и отдавать им, конечно, ее не хотелось. Но у них были списки с этой иконой, и их это утешало. В 1525 году великий князь Василий Иоаннович в память освобождения Смоленска от Литвы, да, вот уже в 16 веке Смоленск возвратился в состав российского государства, основал в Москве Новодевичий монастырь недалеко от того места, где был последний молебен пред Смоленской иконой, и установил в это, совершать в этот монастырь ежегодный крестный ход 10 августа. Здесь же, в Новодевичьем монастыре, по велению князя, был поставлен список со Смоленской иконы, находившейся прежде в Благовещенском соборе. То есть было сделано два списка. Один остался в Благовещенском соборе, а другой перешел в Новодевичий монастырь. И было установлено празднование иконы 10 августа. Именно в этот день Смоленск освободился из Иго-Литовского и снова пошел в состав российского государства. В 1666 году смоленский архиепископ Варсонофий по царскому указу возил в Москву две смоленские чудотворные иконы адигитрии для обновления потемневшей от времени живописи. Одна из этих икон стояла до войны, до великой отечественной войны в смоленском Успенском соборе, а другая была написана в 1602 году как копия вот этой первой смоленской иконы и поставлена в церкви над Днепровскими воротами. Первоначально она находилась в Днепровской башне городской стены Смоленска. Но в 1727 году некто ⁇ Глатовский ⁇ и спросил построить над воротами на свои средства церковь во имя Рождества Богородицы, чтобы в этой церкви и была поставлена икона Адигитрии, покровительницы Смоленска. Через два года была построена церковь. Строитель постился, исповедовался и в день освящения приобщился святых тайн. После приобщения он подошел к иконе Адигитрии со слезами радости, в чувстве благодарения и духовного восторга пал перед ней на колени, сложил руки крестообразно, преклонил главу до земли и скончался. В 1812 году, во время нашествия французов, Две смоленские иконы были унесены. Одна попала в Москву, а другая в армию Кутузова. Перед Бородинским сражением в Москве был крестный ход. Со смоленской иконой обходили Белый город, Китай город и другие места. И все молились, чтобы наше воинство победило. А в армии Другой список смоленской иконы тоже вынесли и совершили перед ним молебен. И Бородинское сражение было выиграно. В скором времени Россия была освобождена от полчищ Наполеона. Затем смоленские иконы вернулись на свои места. Оригинальная смоленская икона Божьей Матери хранилась в Смоленском соборе до 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, Смоленск был захвачен фашистами. А после освобождения города обнаружилось, что икона пропала. И где она, точно неизвестно. Сейчас в Успенском кафедральном соборе города Смоленска стоит список с той самой первой, Смоленской иконы И по молитвам верующих до сих пор Пресвятая Богородица через свою икону, пусть это список, совершает многочисленные чудеса. Со Смоленской иконы сделано очень много списков. Известно более 30. Наиболее известные из них, которые почитаются тоже 10 августа, следующие. Устюжинская Божья Матерь. Выдрапуская, Воронинская, Христофоровская, Супрасльская, Югская, Игритская, Шуйская, Седмилизерная и Сергиевская. находятся в Троице Сергиевой лавре. Вот как достаточно подробно мы рассказали об Смоленской иконе. Откуда же мы все эти подробности знаем? Со времен христианства на Руси церковь, ученые, писатели, монахи вели летопись, где подробно описывали жития святых и появление тех или иных икон. О некоторых из них есть информация подробная, как вот о Смоленской иконе, и всю вот эту информацию мы вам рассказываем из этих летописей. А есть, вот, например, эфир у нас был об Илье Муромце, о нем известно далеко не все. Это вот позже уже историки трудились, по крупицам собирая из архивных записей информацию об этом удивительном святом. И мы вам рассказали, в общем-то, все, что известно о нем на этот раз. То есть не очень много. Вот как все это происходит. Но будем надеяться, что, может быть, в дальнейшем мы будем знать больше. А пока мы должны помнить, братья и сестры, что Пресвятая Богородица... Явила на Русь много своих икон, показывая тем самым, что Господь и она сама с нами. И во все трудные времена готовы нам помочь. Поэтому мы должны не терять веры, усердно молиться и жить по заповедям. Я поздравляю вас с днем празднования э, Смоленской иконы Божьей Матери. Храни вас Господь ее святыми молитвами. Моя